Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто планирует натягивать в своей квартире натяжные потолки и устанавливать межкомнатные двери, к примеру, скрытого монтажа, да еще под самый потолок. Погнали! Сейчас мы находимся на нашем действующем объекте. Этот объект у нас а, выполнялся по нашему дизайн-проекту. Стены здесь белые или почти белые. Цвет колера я не знаю, если это, если это так. Здесь у нас выполнены нестандартные дверные вот такие проемы. То есть это пожелание заказчика сделать двери в потолок. Вот. А смотрите, что я вам хочу показать на этом объекте. Первое. <связать> белый цвет это конечно супер классно и красиво но он очень маркий и с ним надо быть очень аккуратным здесь у нас на объекте нет напольного плинтуса, напольное покрытие полностью примыкает к стене в этом участке естественно будет всегда мораться от тряпки выглядит красиво на первом этапе на первом году жизни может быть будет выглядеть красиво, как будет выглядеть дальше не знаю но вот этот участок он всегда будет грязный от того что вы либо тряпкой, либо шваброй здесь проходите Дальше, из-за того, что у нас покраска, все откосы у нас здесь не защищены. Выглядит это очень красиво, но в белом цвете это очень, ну, будет марка. Потому что вот здесь будет ручка, и вы когда будете хвататься за эту ручку, у вас здесь есть с этой стороны э, вот такой откос. Он, скорее всего, будет мораться. Все углы сделаны четко. Э, хотел бы обратить внимание, насколько он четко выведен. То есть, прям идеально. Нет никаких сколов, ничего нету. как и этот угол так вот этот угол но вот это смотрите допустим вот здесь угол выведен идеально в 90 градусов но это проходное место в коридоре да и скорее всего он или снесется или что-то вот будет с этим углом происходить в перспективе то есть есть решение вот на этом объекте я просто хочу поделиться которые но ну, они не очень вот смотрите здесь чем-то задели и получалось, вот, получился вот такой вот скольчик на остреньком углу. Но зато выглядит четко, космически, бомбически. Насколько практично? Не совсем практично. Смотрите дальше. Я вам хочу показать решение, которое здесь применили. А, заказчик изначально предлагал сделать по-другому. Вот смотрите. Есть двери. Двери у нас закрываются. Двери закрываются. И у нас есть на дверью щель. Дверь уходит в потолок. Между помещениями есть кусок гипсокартона то есть мы формируем дверной проем здесь очень интересные двери двери у которых сверху нет самой коробки то есть коробка ставится с одной стороны коробка ставится с другой стороны вот сверху никакой вот, прихлопа никакого нет заказчик изначально хотел чтобы у него натяжные потолки были сделаны цельным беспрерывным по помещению получается контуром то есть с коридора должно было заходить туда. Но тогда а, у нас получился бы где-то, допустим, шов на натяжном потолке. Это раз. Второе, а, почему не стоит так делать? Вот мы когда сделали а, так, как сделали с гипсокартоном над дверным проемом, вот таким, смотрите, у нас теневой потолок здесь и здесь. И что мы получаем? У нас а, полностью контур теневого потолка, проходит по всему периметру, замыкается. То есть, если все двери закрыть, то у нас полностью теневой э, по всему коридору. Если бы у нас был потолок цельный, и он уходил бы в то помещение, то тогда вот в этом участке, это как с потолочным плинтусом, теневой доходил бы до этого участка, здесь бы обрывался, и когда вы закрываете дверь, в этом участке вот это полотно должно было быть прямо под натяжной потолок, и участка теневого бы не создавалась. То есть, если вы хотите сделать себе натяжной потолок, допустим, с теневым решением, и двери хотите, чтобы выполнены у вас были в потолок, вам необходимо предусмотреть здесь... Вот такой участок из гипсокартона, либо еще из чего-то. То есть сформированный должен быть дверной проем. Я могу сказать, мы до этого не сразу дошли. Мы дошли через несколько ошибок. Мы порядка пяти раз, наверное, переделывали вот эти проемы с дверьми. Мы сначала определялись с высотами. Опускали, то поднимали. У нас мастера здесь умерли просто на этих проемах. Мы постоянно платили за эту работу, чтобы нам ее выполнили, но пришли к тому, что лучше, чтобы у нас здесь был гипсокартон, который будет в плоскость с этим потолком, в плоскость с потолком, которая идет смежное в помещении, и тем самым он будет делить и оставлять вот этот теневой зазор, чтобы потолок смотрелся максимально законченно. Какой есть нюанс при работе с дверьми в потолок? Это на будущее заказчикам, мастерам, которые не сталкивались. Потому что мы здесь столкнулись в первый раз а, с такими дверьми, которые прям под натяжку подходили. И вот а, мы очень долго здесь пытались понять, как это нам все составить. Но в итоге получилось. Наконец-то называется. Родили. Вот. А, поэтому я просто делюсь своим опытом, чтобы вы не совершали тех же самых ошибок. Ну, первое, это говорю, разделение должно быть. Это раз. А второе, вот смотрите, вот у нас здесь есть световая линия. И натяжной потолок у нас здесь а, теневой. Вот На теневом усадка натяжного потолка она чуть послабже, чем на обычном потолке. То есть суть в чем, а, полотно сделано чуть меньше, чем само помещение. В обычном а, натяжном потолке, когда у вас там обычная система крепления под обычный багет, то у вас полотно делается... С большей усадкой, чтобы оно становилось как барабан. В этом же случае, чтобы оно проще заправлялось вот туда вот в систему крепления, которая идет по периметру, оно сделано с меньшей усадкой. Что мы здесь получаем? Вот здесь у нас есть световая линия. И вот если посмотреть с этого угла до этого угла, у нас есть зазор между натяжным потолком и межкомнатной дверью. Вроде бы ничего. А вот сейчас, если переместиться вот в эту комнату, вот в этом участке, уже зазор становится минимальным то есть суть в чем здесь никаких по периметру а, точнее световых линий по центру нет соответственно у натяжного потолка есть а, больший провис и зазор становится меньше вот смотрите та же самая комната та же самая дверь но уже при открытом окне то есть есть небольшой сквозняк мы создали между этим помещением и другими помещениями смотрите из-за того, что здесь нет никаких а, сдерживающих а, световых линий, которые могли бы держать потолок и создавать некий барабан, тут присутствует провис. То есть а, помещение примерно 12 квадратных метров. И у нас в помещении есть вот такая люстра в центре. А, если потолок посмотреть сейчас, на стремянку встать, его посмотреть в плоскость, то он будет вот с провисом. И при открытом окне а, что получается? Смотрите. Зазор между дверью и полотном становится минимальным. Сейчас он а, не а, цепляет полотно. Но если м, температура в помещении будет более высокая, допустим, да? К примеру, вот представим, как это работает, чтобы вы понимали. Сейчас я донесу. Значит, смотрите, почему это происходит? Объясню так. Есть температура в помещении, а есть температура в межпотолочном пространстве. А в межпотолочном пространстве между основным бетонным потолком и вашим натяжным потолком. Так вот, смотрите, здесь температура помещения, допустим, может быть 30 градусов, а там температура в межпотолочном пространстве может быть 25 градусов или 20 градусов. То есть есть разница в температурах. Я сейчас градусы утрирую, я не измерял, сразу говорю. Но суть какая. Воздух оттуда... Он, так как он холоднее, чем в этом помещении, он стремится вниз и он пытается давить на натяжной потолок. А, так как холодный воздух опускается вниз, то соответственно у нас натяжка начинает а, надуваться, когда здесь повышенная температура в помещении. И вот этот провиз он может вам потом все на финише испортить, когда у вас температура здесь высокая, там низкая температура, да? он давит и у вас двери начнут скоблить. Поэтому вот есть нюанс, который важно учитывать при работе с кухонными гарнитурами, со шкафами, которые распашные, либо с дверьми вот такого формата, которые идут в сам потолок, если это у вас натяжка. Потому что натяжка, когда она ограничена какими-то кусками, то есть линиями световыми или там квадратами, или чем-то еще, и полотно получается узкое, то оно как некий барабан. А когда оно на большой площади, оно имеет вот такой вот провис. И вот этот провис потом может вылезти вот в такое. Поэтому обращайте на это внимание, согласовывайте, учитывайте это в проектах. Вот это нюансы, которые потом а, приведут к тому, что вы просто не сдадите объект и вам придется переделывать. В этом случае мы с заказчиком этот момент обговаривали. Вот. В этом случае двери просто подпиливались а, и мы а, дорабатывали вот те, те дверные проемы, чтобы у нас было все четко. У него сейчас ничего не цепляет. Если вы слышите по звуку, что что цепляет, это у нас низ пленки. Та, которая защищает пол. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то обязательно комментируйте его и ставьте палец кверху. До новых встреч. Все. Пока.